всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз тоже связано с фото-видеотехникой прошлый раз мы рассматривали универсальный беспроводной микрофон который несет в себе три функции как с функцией мониторинга второе это культ управления стабилизаторами трехосевыми хохан и 3 2 и b2 и третья функция это функция прослушивания музыки ну, либо видеоклипов при помощи проводных наушников в настоящее время тоже рассматриваем Устройство у производителя Хохем это селфи палка, так называемая специально разработанная для стабилизатора Hohem e Steady X, Hochham e XT X2 и Hoham e Steady V2. Но сразу же хочу: здесь есть пульт управления. Так вот, этот пульт управления не работает со стабилизатором e Steady X, то есть первой версии данного стабилизатора, а с остальными версиями x2 и V2 данный пультик работает можно будет управлять им данными стабилизаторами. В этом случае в первой версии с ним очень хорошо работает устройство, которое рассматривали в прошлый раз, а именно микрофон Хохем BM01. Он тоже имеет функцию пульта управления и прекрасно справляется с ней. Вот пришло вот в таком состоянии, шло достаточно продолжительное время, доставка осуществлялась. После результат мы видим лицо, то есть упаковка помятая. Ну, помимо вот этой упаковки внутри еще, вернее, снаружи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 То здесь пусто, то есть вот и что из себя представляет селфи палка называется на RS01 ну и здесь как селфи палка плюс проводной пульт управления но еще раз повторяю, вот с этой версии первой данный пульт управления не работает ну а селфи палка она без проблем работает ну если что, есть другой вариант управления данным стабилизатором о котором я чуть выше говорил так, что здесь управляется продемонстрировано возможности все несколько коленный Дальше совмещен с этими вот мобильными стабилизаторами для смартфонов. Удобно лежит в руке. Пульт управления для версий X2 и V2. Ну и хороший угол. Все в одном. Компактный дизайн. Внутри коробки должно находиться пульт сам, сама селфи палка и инструкция по эксплуатации. И давайте сейчас вскроем, посмотрим, что у нас находится внутри. Ну в состоянии упаковки вы видите. Жизнь ее потрепалась почтой России. Так, вот у нас внутри здесь находится небольшая инструкция. Здесь написано управление пультом ну, на английском языке. Представлено все на английском языке. И представлен момент установки данного припода селфи-палки. Стабилизатор мобильный хохан и e Как X, так и X2, так и V2. И радиус действия пульта до 10 метров. Максимальная длина его 30 или 300 миллиметров, но это в сложенном состоянии. Так, а здесь не написано. Вот такая вот инструкция по эксплуатации. И давайте посмотрим, что из себя представляет эта селфи-палка. Вот такого она вида это селфи палка здесь пульт который достается О, внутри отличный нос. батарейка аккумулятор CR2032 стандартная то есть ее можно будет менять устроенный аккумулятор как предыдущий и осуществляет принцип действия, то есть вправо-влево наклоны и так далее и соединение тут различные установки там селфи режим Обратное возвращение, стандартный, горизонтальный и вертикальный режим, то есть установки, но ну и другие варианты управления. В том числе с затвора, как для фотокамер, так и для видеокамер, ну, стандартный. Но единственное, он уже совместимый. Сразу же хочу сказать, только для версии X2 и V2. Для этой версии не совместим. Так, и что из себя представляет? Селфи-палка. Вот она такой длины. Здесь где-то ну, полметра точно большая. Причем она раскрывается как бы в трипод, монопод, без проблем. Так, и позволяет еще осуществлять углы наклона. Ну и давайте посмотрим, как он размещается на нем. Ну, можно как удлинительную ручку по сравнению с этой ручкой и плюс производить какие-то элементы видеосъемки в различных состояниях есть, ну, достаточно хорошо все держит без проблем ну и вот так вот функционирует если бы был пульт было воспользоваться пультом например отойти куда-нибудь и за вами он будет следить То есть, установить на какой-то поверхности Снимать себя любимого Ну, либо природу, таймлапсы Ну и тому подобное Итак, я вам продемонстрировал селфи-палку Хохем RS-01, которая компенсируется дополнительно еще пультом управления, которое можно использовать только для версий Hohen ESTEDI X2 и VICTORY 2. Для Hohen ESTEDI X пульт управления не работает, но можно воспользоваться беспроводным микрофоном BM-01, тоже Hohen. Благодаря ему управляется данный стабилизатор, как и более высшие версии